В Дубае ужесточили правила визового режима. Россиянам теперь приходится покидать страну спустя 60 дней после въезда. Э, я уже вынужден был остаться в Дубае нелегалом. И кроме того, даже инвесторские визы уже перестали выдавать в Дубае. Обо всем об этом я вам расскажу сейчас, я сейчас расскажу о наболевшем. Сегодня я узнал, что, то есть фактически я нелегал, на сегодняшний день я вынужден продлевать туристический визы. Не нужно пользоваться никакими услугами частных посредников. Это мой привычный маршрут от дубая марины мы сейчас пойдем на разворот на развязке, до Бизнес-Бея, где в основном вся движуха, где находятся все офисы застройщиков, я сейчас расскажу о наболевшем, сегодня я узнал, что я вообще присутствую нелегально в Дубае, я просто узнавал сколько у меня дней еще осталось на моей туристической визе, а я до сих пор без малого года, живя в Дубае, нахожусь здесь на туристической визе. Давайте закроем окна, потому что иначе будет слишком ветрено. Мы сейчас выехали на Шейх Зейт Рот, по дороге вам покажу, просто. А, ну, вот, что из себя представляет дорожное движение в Дубае. Это наподобие московского МКАДа. А, сколько 10? А, нет. Суммарно 10 полос по 5 в каждую сторону. Местами расширяется. Почти везде, вдоль него еще есть дублеры на одну-две полосы. И съезды всегда нужно делать заранее. Без навигатора по ней передвигаться практически невозможно. Вот здесь справа от нас вы видите еще эстакаду, непрерывную эстакаду, которая представляет себе ветку метро. И вот видите, мы подъезжаем к станции метро, кстати говоря. Вот такие станции метро тоже, надземные вестибюли, а надземные пешеходные переходы полностью закрытые, кондиционируемые через эту, эту широченную дорогу. Вот это все Дубай. Это все Дубай, да. Дубай город маршрутиз, вы сами знаете. Но вернемся к нашей теме. Итак, смотрите, осенью 2022 года было много неразберихи, вообще бардак полнейший происходил в Дубае в части оформления, ну вообще в части виз и инвесторских и туристических, то есть ну, видов на вот это получение заветной карточки Emirates ID что подтверждает на жительство и дает возможность оформления банковскую, открытия банковского счета оформления пластиковых карт ну и разные другие тоже плюшки там получение местных водительских прав в общем и, и в том числе покупку оформления машины на себя собственность я вот я же пока вынужден ездить на арендованной долгосрочную аренду жилья все это вы можете позволить себе только имея за эту карточку Emirates ID. в принципе оформить ее Несложно, чтобы ну, она выдается при трудоустройстве. Но я-то частный брокер. Я не работаю в статье какой-то компании. Это не создает мне проблем в работе, более того, развязывает мне руки. Я одновременно партнерись с разными агентствами, компанией Cookie эксклюзивы, У меня куча информации по различным проектам. То есть, как брокер для своих клиентов я даже более ценным становлюсь от этого. Но у меня за счет того, что я не имею жесткой привязки к какой-то компании, у меня выход какой – открывать свой бизнес. Что я делать не хочу. Это уже у меня по России э, как бы ну обхатная так сказать, схема. То есть я не хочу ввязываться в эти бюрократические процедуры, потом неизбежно это будет связано с наймом персоналом, масштабированием, решением штата, не хочу, хочу работать как частный брокер сам с клиентами, просто укрупняя свои сделки постепенно. Вот сейчас активнее занимаюсь продажами этажей, к слову говоря, что приносит уже хороший доход и не нужно вообще никакого агентства. Так вот, в результате сейчас я все-таки оформляю себе МРС ID, просто оформившись штат одной компании одного из агентств но э, для этого чтобы получить полноценную брокерскую визу мне еще нужно было легализовать свой диплом о высшем образовании чем я и занимался в вот конце прошлого года сейчас я это успешно сделал и вот у меня будет теперь мир сайди буквально там концу этого месяца я обязательно сниму отдельное видео про это а, вот, но вот по-прежнему на сегодняшний день я вынужден продлевать туристические визы. То есть изначально правила такие были. Ты въезжаешь 90 дней, можешь проживать а, в течение 180. То есть, грубо говоря, в течение полугода ты только половины срока можешь находиться а, в стране там, ну, без оформления какой-то дополнительной визы. А, далее, что происходит, если ты ну, постоянно живешь, то есть у 90 дней прошли, а, а, а до обнуления еще нужно 90 дней. И ты, ну как бы я продлевал визу. Продлевал ее, не выезжая из Дубая, просто заплатив деньги. Какому-то посреднику. Я еще не знал, как это делается раньше. Как это делать по-правильному? Просто какому-то чуваку заплатил наличкой, ну, что-то около полутора тысяч дирхам. И он мне на следующий день не обманул, не подвел, сделал мне визу еще продление на 90 дней. Даже нас на 100, Нас только чтобы с запасом, с захлестом было. И к моменту истечения этой уже платной визы прошли суммарно 180 дней со дня моего въезда. И я э, просто выехал из страны в соседнюю, в, в Оман, заехал обратно в тот же день, и мне дали еще 90 дней бесплатного пребывания, которые, собственно, э, тоже истекли. И вот на сегодняшний день я должен делать очередное продление. Э -э, и я вот время летал в Россию два раза, как раз в прошлом году, в январе. И я сейчас обратился в турагентство. А теперь я же знаю, что обращаться нужно в турагентство. В местное любое туристическое агентство. У них есть ну, лицензия своя, и они имеют доступ к миграционной базе, к базе данных миграционной службы. Они видят там статус визы, там срок ее истечения, и они могут оформлять как раз платные визы. Есть разные виды. Есть визы, которые оформляются только для внутреннего пребывания. Есть визы, которые позволяют вам выезжать, заезжать. Вот эти все нюансы вам расскажу, как раз... В туристическом агентстве, не нужно пользоваться никакими услугами частных посредников, они просто прилепляют свою маржу на том, что что вы не знаете, оказывается, что нужно идти в турагентство. Да? Ну и как бы я тоже изначально этого не знал. В общем, я сегодня списываюсь с, с турагентством, и я говорю, проверьте, пожалуйста, сколько дней у меня осталось э до, ист до истечения вот, ну, действующей визы, чтобы мне уже ее продлить. И знаете, что мне отвечают? Они говорят, а, а я паспорт скидываю, я за-за загранника. Они мне в ответ пишут, а данный джентльмен нас на данный момент не в стране. Он на, не находится в Дубае. Я говорю, в смысле, не в Дубае. Это я, и я в Дубае. Они говорят, а по базе отображается, что виза закрыта, и что ну, типа человек выехал из страны. И я вспоминаю, что в последний раз, когда, вот предыдущий раз, когда я влетал в Дубай, я прошел не ручную процедуру паспортного да, контроля, как обычно. Да? То есть, ты ну, подходишь к стойке, и там а, господин в арабских одежах а, значит, смотрит на тебя внимательно и ставит тебе штампик в паспорте, где где-то отображается дата действия визы. К слову, когда у меня этот штампик истек, 90 дней прошло, у меня была на руках распечатка ну, как бы уже платной визы, там тоже отображалась дата ее действия. А последний раз я влетал. И у них э, какие-то ноу-хау, значит, новые, э, новые технологии в Дубае. И они там даже не сидели никакие люди. И я просто подошел к какому-то автоматическому турникету, э, приложил для сканирования свой паспорт, посмотрел в камеру, буквально через секунду дверца открылась и все. Я уже пошел за багажом. То есть, я прошел э, автоматизированную процедуру паспортного контроля. И я еще… Удивился, а как они быстро это сделали. То есть мужчина, который вот до этого в привычном режиме, он как-то что-то сидел, тыкал кнопки. Ну, то есть это занимало там какое-то время, там, ну, сколько-то секунд хотя бы. А здесь просто, я паспорт положил, бас, дверцы открылись. И что получается? По итогу, я зашел в страну. У меня в паспорте нет никакой отметки о прибытии. У меня нет на руках никакой визы, там, ни бесплатно, ни платно. Он аревал. Он аревал. Виза по прибытии, которая ставится, она называется On «онревал». У меня нет ничего, ну как? И меня еще это смутило, думаю, ну как это так? Ну вот, ну худой конец, там кто-нибудь меня, полиция есть, задумать проверить мои документы, так у меня же нет нигде штампика о прибытии никакой визы, что я вам покажу, ну с какого числа у меня действует она, И меня это тогда немножко смутило, но я не запарился, думаю, ну дубайцы, ну знаю, что они делают, у них уже этот технологии в 22 веке. Да нифига, выяснилось, что, оказывается, система не проставила мое прибытие. И сейчас я как будто бы не нахожусь вообще в Дубае. Ну, то есть, фактически я не легал здесь. И мне нечего предъявить, даже когда я влетел, то есть сколько что действует. И я говорю: окей, что мне делать? А я езжайте в аэропорт, в миграционную там, службу, внутри аэропорта, куда вы прибывали. И там, значит, видимо, мне нужно будет показать билет какой-то, когда я прилетал. И, и мне проставят в базу И может быть даже поставят штампик Может быть я должен был туда сам ногами подойти Чтобы мне штампик поставили Но никто об этом не сказал Вечером я приехал в аэропорт Вот сюда, в третий терминал основного аэропорта Дубай Самый современный Здесь находится филиал миграционной службы Сюда меня отправило турагентство Чтобы выяснить, почему же я не в Дубае Но Мне сказали, что все в порядке У меня еще есть... 24 дня, а в турагентствах якобы сверяются с базой Абу-Даби, поскольку у Дубая нет онлайн-базы. Короче, все очень запутано. Оказывается, даже в турагентствах, кто имеет доступ к этой базе, не могут вам сказать наверняка. Приходится постоянно прояснять. Поэтому рекомендую вам обращаться в Амир. Это как раз таки аналог нашего, может быть, МФЦ, где вы можете уточнить информацию по действующей визе. Вот будьте, друзья, внимательны, если вы привезите в Дубай, а, проходите автоматизированную процедуру паспорта, контроль, которую я сейчас описал, то будьте очень бдительны и лучше сразу куда-нибудь в окошко подойдите, найдите там миграционный отдел и уточните, что же, все ли у вас нормально, где вам взять, взять заветный штампик, а, а, проставилось ли в базе вашего прибытия. И что-то мне подсказывает, что сейчас вполне возможно, что у меня и просрочно сейчас будет это визор. Я сейчас приду и меня там нафиг арестует. Потому что выяснится, что мало того, ну, короче, что уже прошли э, те дни, которые мне даны. Господи, это шумная трасса. Когда я в Сочи записывал подобные видео с колес, всегда было как-то динамичненько, интересно. А здесь уже выехал я на эту магистраль. Да, конечно, благодаря ей можно очень быстро добраться Несмотря на то, что расстояние от Дубая Марина до Бизнес Бэя около 20 с лишним километров 22, по-моему Но при этом я это расстояние преодолеваю что за 20 минут То есть, короче, средняя скорость движения по Дубаю со всеми развязками не менее километров в час Вот так я вам скажу Пробок вообще не бывает никогда Бывают только заторы То есть, когда ну, чуть затруднено движение, просто много машин Они никогда не останавливаются и Возвращаясь к теме, еще нюанс такой, что сроки действия виз пересматривали и сокращали Трехмесячные визы сократили до двух месяцев И я сам до конца не понял, к каким визам это имеет отношение К автоматическим по прибытию или только к тем, которые ты делаешь продление вручную По-моему, вручную, а по автоматически 90 дней до сих пор Но это не точно, потому что много раз была противоречивая, была противоречивая информация а рабочие визы, срок рабочих виз, которые я сейчас себе сделаю, раньше был трехлетний, сейчас сократили до двух лет Инвесторские визы, обычные, выдаваемые за 750, которые выдаются по инвестиции на сумму 750 тысяч дирхам, это примерно 205 тысяч долларов Сократили с трех лет до двух лет Золотые визы с 10 лет до пяти лет а простые инвесторские визы вообще поставили на стоп, перестали выдавать. Но я, пожалуй, про это запишу отдельное видео. Потому что это касается как бы уже ну, другой темы, не на тему жизни в Дубае, о чем я сейчас вам рассказываю, а на тему конкретно недвижимости. То есть те люди, кто его приобретал, вот я вчера только общался с одним из моих клиентов, кто приобретал через меня квартиру, и которому на тот момент я давал актуальную информацию, что да, вот есть два вида инвесторских виз, там в зависимости от суммы, и отличаются там условия, сроки их действия. И сейчас он столкнулся, пошел ее оформлять, а его поставили перед фактом, что сейчас по факту делают только визы золотые, и там уже нужно, чтобы жюри было готовое. Я сейчас начал уточнять все это, там писал нескольким людям, с кем я общаюсь по поводу виз, ну и они так однозначно и не ответят. Ну, короче, говорят, пока на стопе, мы ждем, может быть, в феврале разморозит. и начнут опять выдавать. Я, пожалуй, по это расскажу более подробно, предостерегу тоже людей от этих ожиданий. Вот, так что, друзья... Ну, это, кстати, не связано никак с россиянами. Ну, то есть мы с вами слышим новости, что где-то в Турции, в Грузии, в э, Казахстане ужесточают правила пребывания россиян, тоже заставляют там выезжать из страны для продления или делают э, 90-дневные э, гостевые визы просто разовыми и люди вынуждены потом покидать страну, ехать искать все другое пристанище. Но это связано как бы с наплывом россиян в этих в перечисленных странах. Здесь, в Дубае, нет, это вообще никак не связано с россиянами. Тут нет никакого наплыва россиян. Тут э, в целом-то наплыв как раз есть, но он э, ну, не преобладает тут, люди из России. Абсолютно некак. Нет, вообще Дубай прогнозировал после пандемии приток резких городского населения. Но он сейчас, пожалуй, начинает происходить даже еще большими темпами, чем они прогнозировали. И вплоть до того, что сейчас уже такие называют цифры, сам государственный департамент Дубая говорит, что за ближайшие три года городское население Дубая удвоится. Еще непонятно, где все эти люди будут жить. Уже на сегодня люди уплотняются, снимают комнаты, койе-ка места партишины, вот, да, даже красивое с виду здание, какой-то небоскреб стеклянный, может внутри на поверку оказаться какой-то просто общага, где там люди живут по, по пять человек в комнате, а, и это как бы ну, с нормой. Так что, ну опять же, чуть отвлечась отвлекшись, да, чуть отвлекшись, можно сказать, что э, спрос на аренду жилья будет расти, цена будет расти не, вот, не только в рамках там, вот прошлого года, этого года, а вообще на долгосрочной перспективе. Не, не успеет Дубай при всех их темпах строительства построить столько жилья. Но все это уже темы других видео. Друзья, подписывайтесь на мой канал, чтобы узнавать от меня всю эту самую интересную информацию, инсайды изнутри, из Дубая. А, с вами был Даниил из города Мечты, тем не менее, города Дубая. Всем пока до новых видео.